Серебряные монетки. Хочу сказать, серебряные это монетки, сделанные из серебра. Также это монетки обязательно должны быть отчеканенные. Именно поэтому не подходят, допустим, медали серебряные, не подходят э, серебряные украшения, серебряная цепочка, нет, только серебряные монетки. Купите серебряные монетки в интернете одну, две, положите, поставьте горшочек в туалете рядом с унитазом где-то и положите туда серебряную монету. Дальше через туалет ответил дальше а вы знаете если вы хотите быстро для другого человека или в офисе где-либо почистить помещение почистить именно место туалета читайте в этом помещении мантру хрим ее необходимо прочитать 108 раз 108 раз на три недели очищает туалет ставит таким образом защиту также символ санскритский хрим можно нарисовать и положить где-то с унитазом рядом также можно на пластике там нарисовать или какой-нибудь э, нарисовать символ хрим и его прицепить где-то для того чтобы он висел можно на двери нарисовать символ хрим тогда духи будут заперты они а проникнуть в помещение к вам через дверь на которой нарисован символ хрим не смогут кстати после нанесения символа хрим и после размещения серебряных монет в туалете перестает плохо пахнуть а для многих людей это существенная проблема особенно тех кто живет в старых домах ручковках и так далее ничего сделать с этим не могут дальше не цепляйте картины с бурными потоками воды в квартире и избегайте в своем бизнесе фонтанов а если уже нужен вам фонтан какой-либо то обязательно сделайте его так чтобы он был в медном основании потому что вода обычно смывает успех этого делать не нужно дальше